Медиагруппа «Авангард» представляет Интересно узнать, какие сервисы или продукты представляет ваша компания и какую нишу занимает интегратора, производителя, сервис-провайдера. Ну, хотя наша компания появилась на рынке да, действительно относительно недавно, то есть, вот буквально 5 декабря мы будем отмечать первую годовщину ее создания. Но команда, да, люди, которые в ней работают, это люди с более чем 25-летним опытом реализации различных проектов. Поэтому мы, сохранив команду, как бы, и войдя в эту компанию, предлагаем весь комплекс услуг, которые мы реализовывали до этого на рынке. То есть это начинает от классической интеграции, интеграции в сфере информационной безопасности, построения инфраструктурных систем, разработки собственной. Так и являемся вендором, в том числе, ряда продуктов. Один из этих продуктов – это продукт Incident Response платформ, то есть у нас собственная разработка для соков. И плюс к этому у нас есть сервисное направление, то есть сервисы кибербезопасности, которые я, собственно, представляю. Владимир, ну в первую очередь поздравляю вас с юбилеем и хочется, да, переходя к следующим вопросам, понять, как ваш опыт, ваши сервисы, услуги и продукты могут помочь вашим настоящим и потенциальным заказчикам, особенно учитывая переход многих компаний на удаленку и изменения, существенного изменения ландшафта угроз, связанного с этим. Ну, с этой точки зрения можно сказать о том, что несмотря на, на то, что как бы компании перешли на удаленку, основные, наверное, проблемы, они так и остались. А основные проблемы – это что, что собственно, компании хотят получить да, от СОКа, и здесь мы предлагаем, на наш взгляд, подход, который… Ориентируется не на выявление инцидентов, а на предоставление заказчику определенных гарантий. То есть гарантии того, что э, ключевые для него рисковые события, киберриски, кибер они не будут реализованы. И вот э, в, в этой части как бы весь наш опыт сейчас э, и вся наша практика на это направлена. Хорошо, Владимир, спасибо. Ну, наверное, заключительный вопрос. Насколько мне известно, вы компания из Казани за нашего замечательного города, и с этим связан вопрос. Вам, как человеку, как компании, которая знает регионы изнутри, на ваш взгляд, есть ли какая-то специфика в обеспечении безопасности именно средствами сока в регионах и в Москве, ну, наверное, кроме бюджетов? Специфика, ну, смотрите, хотя мы компания из Казани, но мы исторически работаем всегда как бы, с федеральными заказчиками в том числе. Ну, вы совершенно верно отметили, что при этом у нас как бы есть возможность сравниться. У нас есть региональные заказчики и э, федеральные. Здесь я бы сказал, э, специфика в том, что э, есть все-таки определенный уровень, э, э, как сказать, зрелости, да? И э, то, что мы там наблюдаем, например, в, э, среди э, топ, топ, топовых заказчиков, среди топовых соков, то, что было там лет пять-семь назад, когда люди там говорили, о, что, что такое СИЕМ и зачем он им нужен, э, то, что теперь, а э, регионы не понимали, что это такое, то теперь э, таких вопросов нет. И все уже понимают и основные средства, и для чего это нужно. Вот, наверное, как, как основной профиль изменился, это то, что зрелость да, да, достаточно серьезно повысилась. И э, именно сейчас есть определенная волна да, понимания со стороны заказчиков, что э, СОК – это не просто там, красивая игрушка, это то, то, что им нужно делать здесь, сейчас, а дальше уже они уже выбирают варианты. Огромное спасибо, Владимир, за ответы.